Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия, и я Вика. И сегодня мы начинаем наш совместник по вязанию кардигана мужского от брюнелла кучинелли Сегодня мы разберем начало. Японское плечо, оно там упрощенное. Я под микроскопом рассмотрела. Это не классическое японское плечо. Японское, но оно упрощенное. Так что, девчонки, не боимся. Вообще ничего не боимся. И вяжем я думаю спра... ну конечно совсем уж новички конечно же нет но такие уже которые уже связали хотя бы пару вещей э, больших ну, в смысле циферов кардиганов я думаю вы справитесь вот спицы 3 миллиметра да я беру я уже говорила об этом в первом видео я на него ссылочку оставлю девчонки в начале в самом начале хочу вас попросить быть активными, потому что от вашей активности зависит как бы следующие наши проекты, будем ли мы повторять вот такой вот формат взаимодействия с вами, либо не будем, я уже там следующую вещь наметила, которую бы мы могли связать с вами вместе, женскую, вот, ну, либо мужской второй кардиган свяжем, тут не важно что, важен сам формат, если вам понравится, делитесь, пожалуйста, видео, лайк, комментарий, в общем, будь, будьте активными, пожалуйста, и поделитесь в группах по вязанию, чтобы побольше людей к нам подключилось. Ну и в своих социальных сетях. Вот. А мое большое спасибо и моя работа для вас. Значит, девчонки, я повторюсь. Кто не заказал пряжу, просмотрите первое видео про пряжу. Вернее, кто не заказал, кто не видел видео, кто не знает, из чего вязать, посмотрите обязательно первое видео. Я под видео в описании буду, выложу плейлист для мужчин. Все видео, которые относятся сюда, к этому видео, будут в этом плейлисте. И про пряжу, и начальное видео. И последующие. Все будет там, поэтому в одном месте вы все, все, все, что вас интересует, можете найти. Я буду вязать. Значит, Ализа Ангура gold серый Миланж цвет называется 208, вернее номер цвета 208. И Ализа Ализа Суперланатик цвет 142. Это мой выбор, потому что вяжу мужской кардиган на себя. Вот тоже все. У меня вязать некому, а связать интересно, поэтому я вяжу на себя. Если возникают по этому поводу вопросы, тоже первое видео, почему я вяжу на себя. Вот. И вот такой вот как бы по итогу у меня получается цвет с розоватым таким пастельным оттенком. Вот я совмещаю две нити вот эти вот. Так. Далее, что по образцу. Вот связала я образец. По сути, девчонки, не боимся, потому что даже если вы не попадете в эту мою плотность, ничего страшного, потому что все равно вы будете в процессе считать свой размер, считать, как бы делать свои замеры. Поэтому в любом случае в процессе это все будет подгоняться под ваш размер. Вами самими я буду считать свой, вы будете считать свой, и все, все будет хорошо, не волнуйтесь. Я имею в виду, не волнуйтесь, если не попадаете в плотность. Спицами я вяжу 3 миллиметра. И еще я подготовила, потому что нам нужно будет больше спиц. У меня, к сожалению, нет троечки еще одной. В общем, все вот у меня два с половиной. Я буду просто переснимать и оставлять, потому что мы будем вязать вот интересно сверху вот эту э, бесшовно, без без швов будет. Ну, если на этом возможно будет один шовчик, но не факт. Вот, это уже на ваше усмотрение, как вам будет удобно. Это то, что сейчас у меня в голове сложилось. Вот поэтому нужно много спиц, хотя бы для переснимания, там будут некоторые секторы оставляться, как бы, и довязываться другие, ну, в общем, все в процессе, девчонки, спиц больше, чем, ну, побольше, вот, Пряжу я сказала, сколько уйдет, понятия не имею, это мы узнаем в конце, поэтому девчонкам рекомендовала купить по упаковке, потом остатки используются этой пряжи. Пряжа бюджетная, ту, что я рекомендовала, вся пряжа бюджетная, поэтому все используется на шапке, носки и, и т.д. Итак, значит, что у меня еще? У меня мужской манекен китайского размера. Вот. Померила я ему плечи. И померила себе, и оказалось мы с, с китайским мужчиной одинакового размера. Ну, я, может, на 2 сантиметрика поменьше. Вот, померила я плечи. Нам нужно вот эта мерка. Э, смотрите, на образце там не... Э, как бы окат рукава находится не в, этом, в этой точке, где должен находиться. А э, рука все равно чуть приспущенный вот рука находится вот здесь вот поэтому ширину мы меряем вот так вот нам нужна вот эта вот ширина у моего манекена 47 сантиметров а у меня 45 вот такие вот циферки то есть моя первая мерка 47 ширина плеча 47 сантиметров вот первым делом, что мы начинаем делать, нам нужно набрать петли вот для горловины вот здесь вот, вот эту вот часть. Визуально, я там посчитала сколько в образце, в оригинале у нас петель, я наберу, значит, так как у нас там будет еще обвязка, всю и т.д. и т.п., вот эта часть, а про плотность сказала подождите про плотность значит плотность вязания моего образца 21 петля в 10 сантиметрах и 18 петель в 10 сантиметрах это уже это до обработки до стирки стирки а это после стирки значит э Горловина у нас вот здесь вот должна быть чуть ниже, потому что здесь у нас будет обвязка. И я так прикинула, что где-то 18-20 сантиметров вот эта часть, наборный край, у нас должен быть 18-20 сантиметров. Вот в моем случае, вот случае это 18 сантиметров, потому что у меня размер маленький. Вы же можете пару петель добавить, так как... Ну, две петли, из расчета две петли в одном сантиметре, если у вас мужчина большой. Если такой небольшой, то оставьте ту цифру, которую вяжу я. Либо вот ориентируйтесь на сантиметры, девчонки, вот в этом месте, в начале. Потом вы уже будете подгонять по модели, да, вот начальный вариант, это 18-20 сантиметров, мы от них э, пляшем. Далее у нас пойдет вот такая вот конструкция. То есть вот это плечо, это спинка будет. Вот это вот плечо. И здесь у нас будут добавления. Сейчас я все буду вязать, но самое основное сейчас вы должны определиться с вот этой вот цифрой петель, которая у вас должна быть по итогу 18-20 сантиметров в исходном варианте. Это значит, что у меня это будет. Если 20 сантиметров это 36, а еще одна важная, важный момент, число петель должно быть нечетным. Давайте я все буду вот так вот писать, нечетное количество петель для начала. Так, это первая вещь. Значит, считаю я свои петли, если, допустим, 18 петель это 10 сантиметров, я уже после обработки считаю, то как, какое оно будет после стирки. Это 20 сантиметров, это 36 петель, и я убираю 2 сантиметра, это, ой, ну да, 2 сантиметра, это 4 петли, 36 петель, 36 это 20 сантиметров, минус четыре петли это ну, примерно до да, 32 петли и число петель должно быть нечетным и я убираю то есть здесь девчонки на ваше усмотрение либо вы добавляете одну петлю я убираю минус одна петля и равно 31 петля для набора то есть понятно да как я посчитала по плотности вязания на 20 сантиметров Отняла 2 сантиметра, это 36, это 20 сантиметров, Отняла 2 сантиметра, чтобы получилось 18, которые нужно мне. И отняла еще одну петлю, потому что нужно нечетное количество петель. Здесь, как вы наберете петли, абсолютно все равно. Любым удобным для вас способом. Я набираю на 2, девчонки, спицы, потому что вязка такая рыхлая поэтому она должна тянуться значит 2 3 4 5 28 29 30 31 так здесь я всегда делаю узелок чтобы первая петля не раз не раз это не расходилась и и теперь вяжем, девчонки, вяжем первый ряд резинкой. 1. У вас точно так же будет, если нечетное количество петель. Не волнуйтесь, у вас все совпадет. Значит, начинаем мы с изнаночной петли. Изнаночная, далее лицевая. И заканчиваем тоже изнаночную. Я же говорю, ничего не бойтесь, девчонки, потому что будет все подгоняться под ваш размер, потом уже на вашем мужчине вы это все будете мерить и как бы дополнять, ну, довязывать вот первую мерку по, по ходу, потом мерки будем снимать, что очень удобно в этом способе, так это то, что... Это все вяжется сверху и можно корректировать. Да? Снизу, мне кажется, намного сложнее потом откорректировать вверх и угадать с, с вот этой проймой, да, размещением рукава, плеча. Это по мне так это сложнее. Вот сверху намного проще. Вот последняя изнаночная. И кромочная изнаночная так теперь мне нужны маркеры забыла вам сказать так, пока два на данном этапе 2 мы что мы делаем со второго ряда мы уже вяжем узор каждый изнаночный ряд мы вяжем на петлю ниже на ряд ниже то есть это полупатентный узор вот лицевая петля вяжется на ряд ниже то есть вяжется не классическая лицевая, а на ряд ниже. То есть дырочку под петлю я засовываю спицу и отсюда вытаскиваю петлю и снимаю. Вот эта петля, она так подраспустилась и все, приняла свою форму. Изнаночную провязываю обычным способом, лицевую под петлю. Так, и теперь я отделяю вот эти 4 петли. Далее вяжу узору лицевой ряд у нас будет вязаться лицевыми резинкой резинка 1 на 1 об а изнаночном мы вот делаем такие вот а, такой фокус вяжем лицевую подряд получается красивая полупатентная резинка я вяжу достаточно туго вы если не хотите не вяжите но их вяжите своей плотностью но подгоняйте вот этот эту этот этап под сантиметр. есть А, кстати, не сказала 20 сантиметров. Если уж совсем большой мужчина, то можно и 22, и 24, да? Здесь же огромные мужчины. Поэтому, девчонки, это так, средний такой размер, не мега. Ну, не бойтесь потом добавить. Вы потом, если большой, не бойтесь набрать здесь 24, допустим, сантиметра. Потому что потом это все можно подкорректировать горло высотой горловины всего лишь. Это все потом устаканится. Лучше, я считаю, при вязании лучше больше, чем меньше, потому что потом пойдет уже. Так, здесь, девчонки, здесь тоже 4 петли я отделяю. И вот, конечно же, надо было мне сейчас прям начать добавление делать. Но давайте вот это начальные два ряда. И со следующего ряда мы делаем, так, из третьего ряда я начинаю делать добавление. Вот эти вот 4 петли я провязываю без изменения, а вот отсюда я буду добавлять, вот она, из этой лицевой петли, под нее петля, я поднимаю, провязываю дополнительную петлю. Здесь эти петли мы будем ввязывать в узор. Так, здесь петля лицевая перед маркером, мы тоже поднимаем петельку из ряда ниже, из этой петли, можно ее вот так вот перекрутить, чтобы не образовывалась лист дырки, и по узору у меня здесь изнаночная, то есть это следующая лицевая, я ее провязываю лицевой, и соответственно вот эту тоже лицевой, довязываю ряд до конца, так, первый ряд, второй ряд мы не добавляем, девчонки, если в классическом японском плече у нас идут добавления в каждом ряду то здесь нет потому что эта вязка это не допускает не, я, я кстати уже распустила видите смотрите я переснимаю так что здесь в изнаночном ряду мы не добавляем петли мы просто вяжем по узору потому что я добавляла как и положено оказывается нет у нас полупатентная резинка которая растягивается в ширину и при этом стягивается в высоту поэтому здесь происходит несоответствие как бы классической формулы она не подходит для полупатентной резинки но тем не менее если классическая формула не подходит э тут есть возможность намного упро упростить это возможно японское плечо и я об этом вам потом скажу где именно вот то есть изнаночный ряд мы вяжем просто по узору а добавление делаем только в лицевом ряду Еще раз покажу еще один ряд я не помню я показала вам там что нужно перекрутить здесь вот лицевая я поднимаю петлю Наряд ниже, одеваю, перекручивая Здесь у меня по узору изнаночная. Я вот так вот перекрученную провязываю изнаночной. Почему изнаночная? Потому что следующая из основного полотна у меня лицевая. Все добавленные петли мы ввязываем в узор. Совмещаем с основным полотном. Не с этой петлей, которая у нас возле маркера, из которой мы вытаскиваем. А именно с основным вязанием. Так, здесь у нас перед маркером петля. Вот это, смотрите, у нас лицевая. Я поднимаю на ряд ниже. Мне нужно провязать ее изнаночной. Так. так, я буду добавлять и вы, соответственно, в каждом лицевом ряду до того момента, пока у вас не будет вот это вот в сантиметрах, вот это вот число. В моем случае это 47 сантиметров. Я посчитала, приблизительно у меня около 80 петель должно остаться. 81 где-то, если нечетная. Но я еще перемеряю в сантиметрах, потому что образец на маленьком образце это одно. ну большая, ну, как бы большая как бы плотность уже везде ли это совсем другое потому что мы можем уйти как бы от плотности начать вязать ту же слабее то есть все потом мы будем как бы подгонять под сантиметры уже не основываясь ну, в принципе, нужно нам будет потом плотность, но все-таки будем подгонять уже по силуэту, по модели. Поэтому рекомендую не вязать без модели. Вяжете мужу, сыну, постоянно на него прикладывайте и меряйте, девчонки. Так, так, так, я до меня дошло, что я, в принципе, вам не посчитала, как бы, не показала, как посчитать. Вот это плохо, что я снимаю на телефон, и, и мне придется вручную считать. Значит, есть у нас ширину 18 петель на 10 сантиметров. И будем так считать, 18 петель. Это 10 сантиметров. И нам нужно 47 сантиметров. Это по итогу. Сейчас у нас это будет меньше число х что мы делаем 47 умножаем на 18 умножаем эти два числа 47 умножить на 8 84 петли у нас должно получиться число x x равно 84 петли это перепроверка, как бы сколько, потому что сейчас это будет не 47 сантиметров, это будет э, меньшее число. Значит, 84, и понятное дело, что плюс одна петля, потому что нечетное количество петель. То есть в моем случае должно получиться 85 петель. Вот здесь вот 85 петель. Это у нас получится после ВТО. И еще один нюанс, смотрите, девчонки, вот сейчас у меня 83 петли, и я теперь буду останавливаться, почему? Потому что вот здесь вот, смотрите, нам же нужен узор, вот здесь вот у меня вот это лицевая ведущая, потом изнаночная. Если я остановлюсь на 85 петель, то мне придется сделать еще одну петлю, добавить по одной, и получится 2 лицевые как бы рядом, что мне не нужно, мне же нужен узор. Поэтому у меня здесь будет 83 петли. Вы уже сами решите, как вам, куда вам двигаться, либо если получится вот такая вот ситуация, как у меня, либо убирать, либо добавлять одну петлю. Я думаю, что как, как бы большой роли это не играет. Далее я, я вяжу ровное полотно сантиметров 10. Вот когда вот сейчас... Ой, хотела вам показать. И вижу Сейчас хотела измерить, сколько у меня сейчас в данный момент это все дело без ВТО. После ВТО должно быть 47 сантиметров. Я вот этот ряд провязала. Просто хочу вам показать, сколько это сейчас у меня в необработанном виде. Кажется, что это мало, но на самом деле немало. Потому что вот здесь вот это все распрямится. Вот. И получится все очень красиво значит должно у меня быть 47 сантиметров потом после обработки так, на данном этапе у меня здесь это 42 сантиметра ну а если вот так вот оно разглади... постирается выровняется то будут все свои 47 сантиметров вот. Сейчас я вяжу ровно сантиметров 10, вот так вот, до проймы. Ну, это не, не до проймы классическим, -то. там еще будут э, добавления на пройму. Поэтому сейчас у меня ровный участок. Потом я измерю. Сейчас я вяжу, буду определять визуально, потом вам скажу. Сейчас происходит, я провязала меньше, что-то у меня вот это держатель с ума сходит так я почему-то побоялась больше вязать потому что у меня маленький размер и ну, в общем сейчас сейчас все рассказываю не переживайте это я все по ходу корректирую девчонки на этом этапе вот сейчас у меня все стянулось и получилось вообще 39 сантиметров и мне кажется что такое маленькое но я же понимаю что это это будет вот так вот по итогу вот я сейчас конечно вам рекомендую сейчас на этом этапе чтобы потом я не разочаровываться постирать и перепроверить уже на постиранной вот в этой в этом состоянии детали. я же этого делать не буду потому что мне нужно быстренько и ждать времени у меня нет пока это высохнет, я уже сделаю переднюю деталь, довяжу до проймы, вот, а потом перепроверю. Ну, в общем, провязала я 8 сантиметров, а не 10. И сейчас я вот это все оставлю, девчонки, и начну вязать переднюю деталь. Вот почему я говорила, что нам нужно больше спиц. Вот моя задняя деталь, и я сейчас сниму спицы одену заглушки вот и буду вязать переднюю деталь кто еще не знает спицы у меня с алиэкспресс ссылку оставлю под видео если не забуду если забыла напоминайте в комментариях добавлю вот. потому что я бывает забываю под видео говорю о больше как бы ссылках и потом забываю значит что я сейчас делаю я сейчас буду вязать переднюю деталь сейчас мы пока ничего не считаем мы будем использовать метод научного тыка то есть визуальный значит что у меня обозначает вот этот маркер это я в общем начала пере, переносить в компьютер и уже не снимала потому что телефон был как бы этим задействован здесь это обозначение моего последнего добавления вот в этом ряду было последнее добавление точно то же самое в этом ряду значит что я сейчас буду делать я беру вот здесь я прям и нить рабочую все оставляю Потому что потом мы будем вязать поочередно обе стороны поэтому ничего не обрезаем вообще ничего поэтому еще я рекомендую вам э, доставать нить вот изнутри клубка чтобы потом удобно было вам вязать не вот прям сейчас кажется оно таким маленьким но опять же это ощущение обманчиво потому что вязка такая такая себе После обработки, смотрите, совсем другая, да? Объемная, такая рыхлая. То есть это совсем другой вид вот, на образцы. Поэтому я пытаюсь не расстраиваться. Хотя, знаете, как человек прижает, если вязать вот сверху. А потом-то перевязывать полностью надо. Почему я говорю, вы лучше постирайте на вот этом вот этапе и перепроверьте. Сейчас я вам скажу, что нужно перепроверьте Уже в готовом, как бы, ну, обработанном виде вот эту вот часть. Вот эту вот. И 47 сантиметров и общую ширину. Вот эту часть вам не, не нужно ничего с ней измерять. Оно там все автоматически устаканится. Вот, а я же доделаю, мне придется доделать и потом уже проверить. Значит, что я делаю? Я беру опять же вот эту вот нить, беру спицу, куда я и делаю. Вот она. И теперь смотрите, мы будем набирать петли. Вот здесь, вот где последний ряд с добавлениями, я отступаю. Вот видите, оно у нас все равно идет закругление. Если вот так вот смотреть, то первая петля должна быть здесь. сюда. Значит, вот от последнего ряда я отсыпаю еще один и две кромочные во вторую кромочную от маркера за нею вернее я привязываю в нить и набираю петли из каждой кромочной сейчас я посчитаю сколько у меня два три вот этот вот маркер уже можно снять уже он не нужен 4 5 Шесть, семь, восемь. Вот. У меня это 29 петель. У вас же будет ваше число. Ваше, ваше, ваше, только ваше. И ничего более значит я поворачиваю теперь важная информация вот первый ряд он изнаночный получается если у вас четное количество петель вы начинаете с изнаночной если у вас нечетное как у меня количество петель то вы начинаете с лицевой для чего это нужно и вяжем резинку 1 на 1 для чего это нужно сейчас я вам все расскажу вы поймете Так что в конце у нас была лицевая обязательно, в изнаночном ряду перед кромочной, а в лицевом ряду у нас обязательно должна быть изнаночная. Почему? Сейчас еще объясню. Значит, здесь вот у нас, смотрите, мы по сути набрали петли вот здесь вот. Вот так вот мы будем вязать, здесь у нас косое полотно, оно, по сути, идет вот так вот в сторону, но потом оно в процессе укладывается так, как нужно, потому что плечо у нас пошло вот так вот, линия плеча вот здесь вот находится. Вот, теперь... Сейчас я вяжу еще два ряда, и потом нам нужно делать сокращение. Потому что в оригинальной модели. Вот почему. Потому что нам потом придется делать сокращение, а нам нужно после кромочная. Вот здесь вот в лицевом ряду изнаночная. Вот еще лицевой ряд я вяжу. подряд мы вяжем в изнаночном ряду, так как у нас там был как бы первый ряд, то и подряд мы связать. По сути, не могли, поэтому мы вяжем третий ряд из четвер... вернее, второй. Это второй ряд, да. А с третьего ряда мы начинаем этот полупатентный узор. Так, третий ряд. Я уже вяжу под петлю ниже. Так, и начиная с четвертого ряда, вот по лицу, мы будем делать со стороны провина несколько убавлений. Оно, конечно же, возможно и уляжется и само по себе, но, но несколько я бы сделала, чтобы уравновесить это все, как бы, так здесь у нас, так вот, выглядит, да. Значит, теперь вот смотрите, сейчас у нас четвертый ряд. Я после кромочной, у меня идет изнаночная петля, что я говорила, нужна она здесь. Мы ее со следующей петлей провязываем вместе изнаночной. И далее вяжем по узору. Так, изнаночный ряд полупотентный лицевая петля на ряд ниже так это же у нас лицевая здесь у нас в конце две лицевые здесь сейчас мы вяжем еще два ряда без изменений тут две изнаночные в начале это это так надо Два ряда я вяжу еще, то есть это получится всего три ряда между вот этими сокращениями и в четвертом ряду я буду делать опять же сокращение. Сокращение у нас будет всего четыре, немного, просто мы этот уголок сравняем немножко, чтобы нам оно там нам не деформировало, не искажало, всего четыре убавления. При очень больших размерах, то сделайте 6, девчонки. Больше не надо. Почему нечетная? Потому что, понятное дело, резинка один на один. И нам нужно вписать это все, эти сокращения в узор. Вот, поэтому вот так вот. Третий ряд. Так, и опять же в лицевом ряду через три ряда в четвертом я делаю 2 петли вместе изнаночной все время изнаночной и после кромочной старайтесь так чтобы у вас не попадала лицевая петля потому что некрасиво будет потом смотреться вот видите здесь у меня изнаночная у меня везде возле кромочная изнаночная петля потому что потом удобнее присоединять она красивее и эстетичнее смотрится в общем, вот так вот. Значит, я еще сделаю два сокращения. Вот. И далее мы с вами встречи, встретимся. То есть, вот это было второй, и еще два я сделала. Вот смотрите, у меня 4 петли сокращено. Видите? Раз, два, три, четыре. Вот, вот так вот это выглядит, потом оно у нас примет вот такую вот форму. И вот эта вот часть у нас продолжает линию, как бы вот эту вот линию. Вот для этого должны нужны были эти сокращения, иначе бы это пошло вот так вот слишком как бы вот, когда оно обработается, вот так вот это будет выглядеть. Вот естественным образом теперь я вяжу сантиметров 5 ровно немного сантиметров 5 не более да, по сути вот если смотреть на нашу схему то здесь я вот так вот сократила а дальше уже пошло у меня ровно что-то не знаю как это нарисовать но в общем я думаю вам понятно вот видите вот по линии реглана набраны петли и сокращенные вот здесь. вот Здесь ничего не, не меняется, здесь все ровненько. Оно, вот что здесь хорошо, смотрите, нам не надо делать углубление на спинке. Оно все ложится естественным образом. Вот так вот плечико ложится. И теперь я вяжу ровно. Еще вот сколько же я бы сказала, сколько мы? Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, 20 рядов. Вот 20 рядов я еще провяжу. Итак, девчонки, провязала я еще 20 рядов сантиметров. Я вам сейчас скажу сколько. А, здесь я не знаю, Есть существуют ли какие-то формулы, но я же говорю, у меня форму, формула в голове визуальная. У меня это 9 сантиметров. У вас может быть немножечко больше, в зависимости от размера. Значит, 4,5 у меня была вот эта вот часть, и 4,5 вот эта часть. Теперь смотрите. Как перепроверить вот визуально, как бы это эта модель. Вот видите, немножечко это все уходит на спинку, вот так вот это видите будет складываться. Вот, а вот эта часть уходит на спинку, на этот вырез спинки. Видите, у нас все совпадает, как бы. Складывать. вы и смотрите смотрите чтобы вот эта вот часть видите которая вы складываете плечика сзади оно выглядит вот так вот то есть больше уходит туда ну, сложилось классическое плечо со скосом то есть сейчас вы просто визуально смотрите и вот отверху это есть та часть, которая в классическом вырезе, если делать вырез горловины, да, у вас здесь идут убавления, а здесь вот ровная часть. И вот эта ровная часть, она приблизительно должна соответствовать той ровной части, которую вы вяжете вот в классическом вырезе. Вот. Сейчас я измерю, сколько это. Это может быть и 10 сантиметров, и 8, и 5 вот, в моем случае это 6 с половиной сантиметра далее у меня пойдет добавление пойдут вот так вот и вот будет весь вырез а весь вырез у нас весь вырез у меня будет где-то сантиметров 12 я не хочу чтобы она сильно под горло было хочу чтобы возле горла была свобода вот весь вырез я его меряю отсюда от плеча будет 12 сантиметров, потом оно еще подтянется. То есть если смотреть от выреза, даже 7, 12 минус 7, 5 сантиметров, ну, что, что вполне себе логично у меня уйдет на вот этот вот скос, округление выреза. Вот, то есть если отталкиваться от выреза, у меня вырез глубина 12 сантиметров, Предполагается и 5 сантиметров мы отнимаем на вот этот вот скос, глубина выреза 12 сантиметров, минус 5 сантиметров, вот этот скос, по которому пойдут добавления, то ровно нам нужно, чтобы у нас было 7 сантиметров. Равно 7 сантиметров, что у меня и есть здесь. Вот. Вот если разложить это все. У меня здесь 7 сантиметров. И что я сейчас делаю? У вас же свое число. Вот, Допустим, вы хотите вырез горловины 16 сантиметров, да, если мужской э, джемпер, то понятное дело, что там нужно больше. На скос у вас уйдет 5, то 11 вам нужно вязать ровно, либо петли скоса распределить. Хотя, я думаю, достаточно и так. Так, петли скоса девчонки опять я беру маркер я думаю вот эта часть у вас будет непонятно вот сколько здесь вязать Ну ничего вы в общем спрашивайте девчонки что что не не так спрашивать так значит здесь у нас у нас сокращение э, добавление мы же здесь добавляем что я делаю значит добавляем по той же схеме как и здесь в каждом лицевом ряду по одной петле у нас пойдет вот так вот закругление то же самое с добавлением как и в нашем реглане мы не будем ничего как бы выдумывать нового все сделаем точно так же чтобы оно у нас все перекликалось Вот сейчас мы будем добавлять и вязать до того момента, пока мы не достигнем нужной нам глубины выреза. Учитываем, понятное дело, что еще в это но учитываем и то, что будет еще обвязка. Вот из лицевой я теперь делаю изнаночную, и так добавляю в каждом лицевом ряду по одной петле. Продолжаю вязать. Так, девчонки, смотрите, я добавила 10 петель. Это у меня вот выглядит вот таким вот образом. Сейчас проверяем. Сейчас проверяем, сколько. Вот, смотрите, ровно 12 сантиметров. Да, и теперь девчоночки теперь э, если посчитать вот считаем теперь значит у меня здесь было 83 петли половина от этого если считать полочку то это 42 41 с половиной да Но 41 с половиной нам не подходит подходит либо 41 либо 43 округлим потому что у нас там разрез до да, 2 кромочная добавляет Значит, половина от 83 в моем случае будет не 41,5, а 43. Потом, почему 43, а не 42? Потому что нам, опять же, нам нужно нечетное число. Значит, полочка у нас 43 сантиметра, 43 петли, ровно половина отсюда, плюс закругление, о, округление и плюс э, нечетное число значит что это значит что сама полочка у меня должна быть 43 петли у меня здесь 36 после всех добавлений убавлений вот если брать полочку которую я набрала 29 петель изначально у меня было 29 потом 4 я убрала минус 4 на скос здесь у меня все идет ровно ровно далее пошел скос плюс 10 после минус 4 у меня было 25 они а у меня здесь 35 почему я решил 36 петель и плюс 10 сейчас проверим 35 петель а должно быть 43 значит вот сюда мне нужно добавить до плюс 8 петель до 43. Значит, сейчас у меня должно быть после 10 добавлений 35 петель. Вот я считаю Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. пятнадцать. 16, 17, 34, 35 петель. Вот все-таки все правильно, оно саму по, по себе, хоть я посчитала неправильно, оно само по себе все вышло на нужное число. Значит, я добавляю вот здесь вот 8 петель. То есть, я думаю, вы поняли, да, делите вот все петли спинки, сколько у вас здесь пополам, далее округляете, добавляете, не, не убавляете добавляете петли чтобы было там одну ну, сначала округляете у меня это было сорок один с половиной я округлила до 42 и добавила одну петлю для того чтобы было нечетное число возможно вам вам не придется придется добавлять потому что везде у нас фигурирует нечетное число поэтому вот так вот девчонки сейчас я добавлю добавлю 8 петель закончу вырез горловины здесь уже видите здесь обязательно если добавляете то тоже округляйте так чтобы у вас совпал узор да, не одиннадцать. здесь должно быть четное чтобы в резинку нам вписаться и довязываю до конца ряда здесь вот добавляю 8 петель 1, 2 3 4 5 6 7 8 Так И здесь вот смотрите Здесь тоже нужно значит Вот это лицевая, изнаночная Лицевая, изнаночная, лицевая Изнаночная, лицевая, изнаночная Лицевая первая петля у нас Хотя это И так понятно, потому что Нечетное количество петель что я считаю Не, поня... не хотя может ты и... Да нет, все-таки в любом случае лицевая, раз нечетное количество и начало у нас с изнаночной, ну в той, в, в лице. А здесь конь, значит достаточно посмотреть вот здесь, вот лицевая, значит первая лицевая, потому что нечетное количество петель, возможно потом во второй половине ну, полочки это будет наоборот, так изнаночная лицевая все мы вписались теперь продолжаем вязать ровно сколько же мы вяжем сейчас мы посчитаем нам сколько нам нужно добавить в пройму петель сейчас я этот ряд завяжу до конца так что у нас здесь получается вот если сложить вот эту деталь, но ну, потом еще видите до до как бы до проймы у меня еще где-то 5 сантиметров так а теперь давайте посчитаем спинку сколько теперь следующая мерка девчонки ширина изделия вот самого которое вы хотите это у нас была ширина плеча а теперь ширина изделия вот я хочу не очень широко, а где-то окружность бедер у меня стоит 10 сантиметров вот в бедрах я хочу где-то 55 сантиметров потому что это под куртку, куртка у меня джинсовая небольшая, поэтому мне такой вот мега оверсайз не нужен если вам нужен мегаоверсайс, то тогда вы считаете свое число. Значит, если считать 55 сантиметров, то в петлях у нас, если брать мою ширину 55 сантиметров, нам нужно сейчас посчитать петли. Значит, опять же та же самая формула 18 петель это 10 сантиметров нам нужно 55 сантиметров и у нас есть число x значит 18 мы умножаем на 55 18 умножить на 55 5 сорок. Девять. 9 Ноль. 990 и делим на 10 значит 99 петель у нас должно быть по итогу вот здесь вот после проймы это касается и передней детали и задней детали Но мы будем основываться на заднюю деталь значит здесь у меня 83 вот они 83 а здесь у меня должно получиться 90 99, думаю, что-то непонятное число у меня. Да? Я же смотрю, думаю, не могу понять 97 петель, которые мне добавить. Это же 99 здесь петель. От них мы отнимаем 83. И у нас получается... Ой, 16 петель. 16 петель мне нужно добавить, которые я делю на 2 Потому что добавлять я буду с обеих сторон. и У меня равно 8 петель, которые я добавлю за 16 рядов. То есть это 8 раз добавление. вот здесь вот, это 16 рядов. Потому что мы добавляем в каждом лицевом. Добавления будут вот такого вот, такого вот плана. Так что все у нас на протяжении всего кардигана у нас одни и те, и те же добавления идут убавление у нас тут практически не будет потому что мы вяжем сверху и все у нас добавляется значит 16 рядов мне нужно как бы на вот эту пройму 16 рядов это у меня 36 минус 16 это у меня где-то Через половиной сантиметра, девчонки, если брать вот эту э, таблицу. Давайте посчитаем. 36 рядов это 10 сантиметров. 16 рядов это x сантиметров. Значит, 16 умножаем на 10. 16 умножить на 10 это 160. И разделить на 36. 160 разделить на 36, это будет 4, я же говорю, 4,5 сантиметра, 6 и 4, 24, 3 на 4, 12, 14, и здесь 20, 200, 4,5 сантиметра. Вот, та же формула действует у нас и высоту значит теперь то есть вот эта часть у меня линия добавления у вас там может быть не 8 петель а может быть 15 петель поэтому у вас вот эта линия будет выше она не будет четыре с половиной поэтому в первую очередь вычисляете вот эту вот часть далее одеваете на манекен вычисляете глубину проймы не на манекен она а модель и вы точно уже будете знать точку проймы. То есть до проймы, если у меня пройма 20 сантиметров, да, вот. Общая пройма от верха и до... Не, не, не, Вика, нет, подождите, не так. Значит... У нас получается что вот эта деталь вот такая вот она уходит туда да а здесь скос Правильно рисую вот скос от скоса 20 сантиметров у нас это у меня в мужском же варианте это где-то 25 сантиметров я себе беру здесь 20 так, и, и от 20 вот этих. То есть пройма у меня вот вся в целом будет 20 сантиметров. Сейчас у меня 14 вот здесь вот связано. А мне нужно 20 минус 4 с половиной, которое у меня уйдет на 8 добавлений, равно 15 с половиной. То есть сейчас не ровно нужно, чтобы в этом положении, вот сейчас вот нужно булавочкой скрепить вот здесь вот чтобы вы знали вернее даже не булавочкой померять на модель и на обозначить линию плеча вот так вот ее зафиксировать и вот от этой точки вниз у меня должно быть 15 с половиной 15 15 нарисовать да что ж такое когда говорю такое то ли пишу не то если пишу либо говорю не то либо пишу не то какую-то у меня несоответствие мозга очень понятно значит 4 из общей цифры проймы я отняла четыре с половиной которая пойдет на добав добавление и сейчас мне нужно чтобы у меня вот от этой точки до низу было 15 с половиной сантиметров Это значит что я ровно довязываю переднюю деталь и потом еще довяжу заднюю деталь немножко Девчонки, вы знаете, что-то я запутала, вернее, не запуталась, а хорошо, хорошо, что я вовремя вспомнила. Значит, девчоночки, я посчитаю по этой плотности, а у нас их две, значит, 20 сантиметров. Это уже после обработки у меня будет. То есть не нужно учитывать, и вам понятное дело, Нужно учитывать вот эту разницу между высотой. Смотрите, здесь у меня 36 рядов, а в необработанном образце 46 рядов. Если вы уже эту спиночку постирали, вам еще проще, вы уже знаете реальную свою плотность. То есть, вот от этого, от этой высоты, от этой точки, вы можете посчитать количество рядов, сколько у вас будет до проймы по вот этой вот плотности, то есть мы сейчас ориентируемся не на сантиметры, а на ряды, значит у нас 36 рядов в 10 сантиметрах, ну в 20 сантиметрах у меня 72 ряда, 72 ряда из них мы отнимаем, сколько я посчитала рядов, здесь у нас 16, вот, сюда даже проще, 16 рядов у меня уходит на добавление, значит здесь у меня 6, 56 рядов у меня будет до проймы отсюда, а От вот этой точки, которую я считаю сгибом, значит если считать по кромочным, то это считаем восемь раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 11 12 тринадцать четырнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать один два двадцать три два четыре двадцать пять двадцать шесть двадцать семь двадцать восемь шикарно теперь теперь мы добавляем пройму то же самое пляшем от края 4 петли 1 два 4 цепляем маркер помним да наше число которое нам нужно добавить мне нужно добавить 8 петель и из вот этой вот лицевой ведущей все точно так же как и делали добавляем дополнительную петлю и вяжу теперь дальше здесь добавляя дополнительные петли Девчонки, если вдруг что-то непонятно, все пишем, спрашиваем, я повторюсь, что в состоянии, как бы, э, описать, если получится описать в комментарии, я буду отвечать в комментариях, буду проверять каждый день под видео, потому что обычно я вижу только первые дни, ну, первый день публикации видео, а там, где какие дискуссии, я этого не вижу, здесь же я буду проверять каждый день до выхода следующего видео вот и буду отвечать либо в комментариях либо следите будут короткие видео либо одно общее будет для всех вопросов либо короткие по каждому вопросу либо ответ под видео ну в коммент так смотрите вот у меня добавлено 8 петель переднюю деталь я заканчиваю сейчас все вам покажу я здесь обрезаю ниточку потому что мне нужно будет вязать вторую пол полочку да пока оставляю теперь что я буду делать я теперь закончу спинку кстати вот начало она сейчас подскочила и кажется что все все, все так как нужно, потому что вот у меня начало добавления, и вот у меня закончена спинка. То есть я сейчас на спинке продублирую все точно так же. Сейчас спицы подену туда. То есть там у меня по сути, вот если смотреть на вот эту вот деталь, то у меня там сейчас я нахожусь перед тем, как делать добавление. Добавление буду делать точно так же, как и на передней детали, но вам сейчас скажу одну вещь. Вы можете, если у вас, у меня там маленький размер, не разделяться негде. Если у вас больше размер, вы можете добавление начать пораньше. И делать их не в каждом, ну не через ряд, а делать, допустим, если их всего там, допустим, 12, 4 добавления делать через 3 ряда в четвертом и 8 через ряд во втором. Что это значит сейчас я вам расскажу? У вас будет более плавный переход, что, по моему мнению, там не очень-то хорошо видно, так бы есть на оригинале. Вот здесь у нас такой резкий, как бы резкая. Что хорошо для передней детали. Для задней же детали. Вот она у нас задняя деталь. Что она у меня какая-то. Так. Если это больше пройма, то можно начать вот здесь вот где-то. И в каждом четвертом у нас пойдет плавно, вот так вот, вот таким вот образом, более плавно. Четыре раза в каждом четвертом. И потом завершить в каждом втором. Вот так вот. Ну это уже на ваше усмотрение. Я же говорю, мне уже как бы негде, негде разгуляться. Вот поэтому я делаю так. Я не хочу просто широкий рукав. Потому что кофту я-то я хочу в куртку одевать. Вот, поэтому уверсайс я не хочу. Хочу свободную, но не уверсайс. И вот сейчас я делаю спиночку, довязываю. То есть сейчас начинаю делать добавление. С обеих сторон. То есть, опять же, это у меня изнаночный ряд. Сейчас в лицевом ряду, два маркера. И все точно так же. Я буду добавлять. Вы же смотрите, девчонки. И я, конечно же, сейчас постараюсь до вечера довязать. Сегодня суббота, девчонки. Ну, уже вечер, уже 6 вечера. Я имею виду до того, как я отойду ко сну. Довязать и намочить. Чтобы воскресенье это все утром до снять уже проверить, как бы, размеры. Ночью оно чуть подсухнет. я проверю размеры, и что еще я сделаю, и покажу вам, то есть сработало или не сработало, но ну, если не сработало, то видео вы, по сути, в принципе-то и не увидите, должно сработать, что-то мне страшновато, конечно, умом я понимаю, что все правильно, Возможно, неправильно не по технологии, не по книгам. Я больше, я же говорю, я вижу больше интуитивно. Вот как есть интуитивное питание, так у меня интуитивное вязание. Я же, вот я рассказывала, что, что я шью, и поэтому у меня есть это видение как бы самой детали кроя, где она должна уменьшаться, увеличиваться. Вот поэтому у меня получается в основном. В большинстве случаев угадать. Но если не угадала, то значит вы не увидели. Так. Сейчас мы в этом видео довяжем до конца. Вот уже пройму. Прям в следующем видео у нас будет рукав. И, девчонки, рукав, конечно же, там в оригинале, смотрю, он цельновязанный, как мне кажется частично либо весь цель навязанный но мы не будем мы разберем вот так вот по детально если мы благополучно свяжем эту модель то вторую мы свяжем именно с целью навязанным рукавом ну, это зависит от вас от активности итак 4 петли отделяем все то же самое и от лицевой добавляю петли. Тоже 8 петель. Еще, девчонки, смотрите, подрез. У нас же еще должен быть подрез, потому что я уверена, что мне об, об, об нем скажут. Ну это кстати подрез добавить его вы, высчитать очень просто просто от ширины так как я считала сколько петель добавить вы сначала э, отнимаете петли подреза которые вы потом добавите и потом уже из оставшихся петель вы высчитываете как бы добавление сколько вам нужно добавить по бокам для проймы вот а подрез потом в самом конце я же говорю, я их не люблю, не нравятся мне вещи... Ой, куда я до, дошла, смотрите. Так, 4 петли. Здесь пятая. Из нее добавляю. Цепляю маркер. И так, 8 раз. Еще 7. Довязываю. И провязала я... Вот видите, вот эту сумочку добавила петли, эта деталька у меня связана, часть вот эта, и я начала вязать эту часть, эту полочку, и что у меня здесь, у меня здесь, смотрите, все точно так же, как здесь, я набрала 29 петель, и теперь сокращаю, вот еще осталось сократить еще одну только то есть полностью дублирую. Ну, только в зеркальном отображении Вот видите, так, будет понятнее если сложить к себе то вот я здесь сокращение потом у меня 20 рядов ровно вы когда будете вязать вот эту деталь вы себе пометки делаете по сколько рядов, через сколько рядов делать вот эти добавления это все, то есть конспектируйте свои ряды, вам будет проще я вот помню, что у меня этот уголочек потом 20 рядов потом 20 рядов с добавлением и потом я добавляю вот этот вот этот хвостик а потом а потом я вяжу от сгиба 56 рядов и начинаю делать добавление вот и вы себе все пометки делайте вот этой вот детали вот а сейчас я кстати хочу померить вот эту вот и сейчас уже знаете сколько времени пол десятого вечера. Так, пройма у нас ну, вот 16 с половиной сантиметра. И после стирочки я вам скажу, сколько она будет. То есть есть запас, понятное дело, что потянется и в ширину потянется. Я уже вижу, что все нормально с шириной, потому что что-то у меня немножечко мандражик был. В общем, я сегодня еще до, до ночи продублирую вот эту вот часть и постираю, девчонки, мне не терпится постирать, разложить и уже прикинуть на себя и понять, здесь я, я там или я не там, то есть все правильно с расчетами или неправильно вот но я уже так визуально вижу, что там что я там, где я хотела быть Вот. В общем, вяжу вот эту вот часть. И потом в любом случае в начале видео вы видео уже увидите, как бы постирано идет так. Потому что если я этого вам сейчас в этом видео не покажу, то будет страшно и вам. А для того, чтобы вам страшно не было, я уже ее покажу э, обработанную. Вот эту вот часть, часть, частичку. Так, вот, девчонки, я обработала. Значит единственное что ну я я так предполагаю еще оно выровняется все таки будет так как положено у меня здесь не 47 а 45 сантиметров по плечу получилось померила на себя вот видите игра плотности вязания на маленьком образце и на большой на большом изделии вот поэтому вот внимательно с этим девчонки ну, понятное дело, 1 сантиметр, он, если вот, допустим, он даже и вытянется потом по плечу, это ж понятное дело. Ну, вот так вот, вот что есть, то есть. Хочу вам об этом сказать, чтобы вы знали. Э, Понятно, Вот здесь вот, где в полотне, это ну, 46-45. Ну, видите, расхождение 1-2 сантиметра у меня. Что мне не нравится, конечно, но, исходя из того, что я мерила манекен, а вижу на себя, а я чуть меньше то вот так вот. В общем, учитывая, здесь 55, как, как я хотела, вот, по ширине изделия. Здесь все нормально. А вот здесь вот что-то, что-то не, не хватает. Как бы. Хотя, если вот так вот брать плечо, как бы по плечу, по скосу измерять, 46. Ну да ладно, этот сантиметр я скажу на себя. Девчонки, вы осторожно, очень осторожно. Тут, конечно же, такой такой момент, да, ну, я думаю, вязанном изделии 1-2 сантиметра, прям уж такой роли не большой не играют. Что у меня по глубине э, проймы? 20 сантиметров, так как я и говорила, тут тут, тут у нас все совпало. Единственное, не совпало по ширине. Не могу понять, почему. Ну тут, э, если вот смотреть. Вот на вот эту часть, по которой я как бы мерилась, то здесь, да, здесь вот после всех обработок будет 47, после всех выравниваний. А вот здесь вот нету 47, 2 сантиметра не хватает. Скорее всего, что вот это так. Покажу вам сзади, как это выглядит. Вот оно. Все красиво. Наше японское плечо получилось красивым. Тут я спокойно, здесь мне все нравится. вот и девчонки кто опытный пишите свои соображения я все буду читать потому что я сама учусь вместе с вами Я же говорю все у меня получилось хорошо всем я довольна кроме вот этой вот ширины сейчас покажу вам еще на манекене мужского так смотрите ну здесь вот вроде бы как все и на месте да вот не чувствуется те два сантиметра бы еще привяжется рукава, но, понятное дело, потянет, и вроде бы, как все и хорошо. Так. И сзади все хорошо, все мне нравится. И нравится, как сидит это японское плечо, да, все на месте, все мне нравится. Она мне примерила, тоже все нравится. Единственное, что тут на мужском манекене тройма как бы, не совсем э, на месте. Ну, видите, как бы, кажется, что ее мало. Возможно, я добавлю еще подрез. Хотя по ширине мне все нравится вот здесь. Вот. Наверное, надо было глубже пробовать. Девчоночки, еще вопрос к вам, к опытным. По какой, есть таблица какая-то, либо формула по вычислению вот этой глубины проймы? Как вы это... Я вот, кроме как мерить на себя, не знаю ничего. Просто знаю, что моя приблизительно такая. Ну, мужская 25-27, даже я бы сказала. И то 25 Смотря какой мужчина. Ну, в общем, напишите. Я думаю, эта информация будет полезна. Кто знает или кто у кого есть свои, как бы, наработки, как вычислить глубину проймы, пишите, пожалуйста, мы все будем использовать. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь. До следующего воскресенья. Я буду по воскресеньям выкладывать все-таки девчонки не все опытные, некоторым надо не спешить, а если будут видеть много видео, будут нервничать, что не успевают, я думаю, в неделю, раз в неделю самое то, не спеша, вы уж простите те, которые быстро вяжут, ну, я буду параллельно вязать несколько проектов, чтобы девчонки не нервничали, ну, основная масса комментариев за раз в неделю, поэтому и буду, сегодня воскресенье, ну в крайнем случае может быть сегодня понедельник не знаю как у меня получится смонтировать видео вот следующее воскресенье единственное что напишите возможно одно видео следующее я выложу в субботу утром чтобы у вас были выходные как бы на вот это вот обдумывание всего вот этого процесса да его же надо уложить в голове во всяком случае у меня так происходит Поэтому напишите, если в субботу вам, чтобы выходные вы над этим работали, либо достаточно вот так вот через неделю, в воскресенье вечером. В общем, я приспособлюсь. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика Школа Рукоделия. Всем пока-пока.